День сварога это не значит новая реальность. Это не значит, что избранные останутся живы, а все остальные сгниют, как сейчас преподносит, да? День сварога это такое качественное условие для развития человека, когда человек действительно может, когда влияние черных сил минимизировано, а развитие по светлому пути оптимально. Не более того. 12-й год, это просто, во-первых, не начало уже, это уже, ну, 96-й год, когда закончилось ночью, а вот уже начинает расцветать чуть-чуть. А, связано с тем, что определенный э, цикл заканчивается, и плюс гибели, если будет, то это будет от, от, от катастрофа, которая идет, надеюсь, она не будет, э, не произойдет по многим причинам, сейчас мы не будем говорить об этом. И тогда, так сказать, ну, никакой, так сказать, э, если э, удастся пройти катастрофу, то ничего не изменится, как была жизнь, так и будет. Так же, как в 2003 году должна погибнуть Земля, Видите, она не погибла, и она все продолжают жить, и нормально. Что изменилось? Так, извините, если погибла Земля в 2004 году, то 12 год уже не потребовалось, второй раз уже не помрешь, умереть может только один раз. Второй раз это не поможет, все равно уже мертвый. Поэтому или гибель будет при катастрофе, или все будут прожить никакого перехода в новое измерение, где... Достойная элита избранная, как они говорят, мы вот перейдем, а все страны быдло останется, так сказать, умрет, погибнет, потому что они несовместимы. Могу расстроить элиту. Как раз-то новую реальность, как раз-то те, кого называют элита, большинство из них никогда не перейдут. Если на то пошло. <с spraying> так что, если кто загнется, то загнется только так, как считает себя элитой, а все остальные быдлом.